Я, женщина, со вкусом спел не И сладкой кислинкой на губах, Что приходила поступью неслышной, Храня твой облик в мыслях и мольбах. Оставшись до рассвета просто рядом И собирая нежность с облаков, Дарила ночь в сияние звездопада И нежную стыдливую любовь. Я для тебя и рабство, и спасение и в уголке застывшая слеза, Молчание небес и откровение, И огонек в взволнованных глазах, И грешница, и вовсе не святая, А любящая сердцем и душой, Которая от ласк свечою тает, Спускаясь на ладони, словно шел. Я тайною останусь и загадкой, Прохладу и ручья в палящей зной, Слазь, расцеловав тебя украдкой, любви желаю чистой и земной. Прости родной, наверное, так вышло, что нам другая выпала судьба. Я женщина со вкусом спелой вишни и сладкую кислинкой на губах.